Ужасная история об убийце. У меня нет ни одного счастливого воспоминания о а будущее, что меня ждет под а готком мраком. Ты еще пшел отсюда? Наконец-то он прекратит мои страдания, а. что он делает, а. ешь, не бойся, она не отравлена. А? Вкусно. Почему? Вы так добре ко мне? По твоему лицу видно, что ты хочешь умереть. О -о -о -о. Я покажу тебе всю прелесть жизни. Но могу ее убить, чтобы насладиться твоим отчаянием. О -о -о. А правда? не только осчастливить а меня, да и порвать мою жизнь. Чё? Я так счастлива. А? Значит, пришло время убить меня. <свяк> Ты еще многого не познала. <свяк> Все цели из списка уничтожены. Осталась только одна проблема, и это она. Я слышал о серебряной волосы девочке, вероятно, она на нашей стороне. Если бы она отключилась, было бы проблематично, так что пришлось приведить ее на время. Она хоть поняла, что я пошутил.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 Не будь такой доверчивый. Я ведь живу убийствами других людей. Все хорошо. Не сторобиться. Вы мой герой. А? Да. Да что с ней не так? Надо срочно что-то придумать. Всем спасибо за просмотр, все ссылки в описании.